Сорян, в предыдущем ролике про новые автомобили к сожалению я не смог найти эти тачки в наших автосалонах барвихи рп. Но немного поковырявшись в файлах игры, обновив еще разочек тестовый сервер, мне все же это удалось. Если ты вдруг по каким-то причинам еще не видел цены на все эти новые тачки, то сегодня я тебе их все покажу. Ну и конечно же раз у нас с тобой новый ролик, соответственно у нас еще один розыгрыш на 500 косарей среди всех серверов барвихи рп. Условия все на твоем экране, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал если ты этого еще не сделал и напиши мне как можно больше комментариев чтобы увеличить свой шанс на победу итоги розыгрыша уже совсем скоро а именно воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании во первых первое то что я заметил в этой новой сборке что по ходу нам обновили графику автомобилей либо мне кажется либо нет поправь меня если что качество тачек стало гораздо лучше такое чувство что разработчики кардинально поработали на отражениях детальность автомобилей стала гораздо выглядеть приятней, качественней и прорисованней. Что касается цен на все новые тачки, как я тебе говорил изначально, нам добавят две новые бэхи. Одну премиального класса, а одну из более бюджетного ценового сегмента. И вот она старенькая бэха 7 серии. В автосалоне она сейчас стоит на тестовом сервере полтора миллиона рублей без учета каких-либо скидок. Я думаю данный автомобиль в любом случае найдет своего покупателя. Но ну, а в премиум класс нам подвезли целых три автомобиля. Тот самый новенький Volkswagen Toure я уже высказывался по поводу данного автомобиля, лично как по мне, это наверное одна из лучших моделей, которую добавили конкретно в этот раз. Безумно мне понравился салон данного автомобиля, да и вообще в целом данный кроссовер выглядит довольно мощно, довольно массивно и круто. Возможно себе такой даже я приобрету. И за данный Touareg нам с тобой придется отвалить 5 миллионов 400 тысяч рублей. Вот так вот выглядит новая Audi RS6. Стоит она 8 миллионов рублей, что вполне в принципе целесообразно. Мы с тобой видели как она особо особенно круто выглядит в своих новых крутых мощных обвесах. Ну а это более классический вариант. Ну и последняя новая тачка на сегодня – это BMW 7 G70 2023 года. Мнения по поводу данного автомобиля поделились надвое. Кому-то данная тачка показалась довольно страшной, но она точно так же выглядит и в жизни, ну а кто-то наоборот дико кайфует от данной бэхи. В любом случае, я думаю, ценители BMW все равно обрадуются данный автомобиль по-любому найдет своего покупателя. Ну а отвалить за данную тачку нам придется целых 17 миллионов рублей. Ну а что ты хотел? Это премиум класс. На этом у меня пока что для тебя все. Какие у тебя мысли по поводу данных автомобилей и их цен? Обязательно напиши мне об этом в комментариях. Ну а я погнал дальше снимать для тебя контент про обновление. Пока.